Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Многим людям доставляет перевоплощаться в любимых персонажей из игр, фильмов или комиксов. Однако любой косплеер проделывает огромную работу и затрачивает сумасшедшие суммы на материалы и декорации, чтобы костюм сумел заинтересовать зрителя и выделиться из множества других. Такие работы заслуживают быть увиденными. Это косплей – образы супергероев. А также, ребят, обязательно смотрите этот выпуск до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей. Погнали! Погнали! Что может быть эффект и страшнее костюма хищника? Инопланетянина, впервые появившегося в одноименном фильме 1987 года. В нем группа американских наемников отправилась в джунгли, чтобы усмирить неких повстанцев, но столкнулась с пришельцем, прибывшим на Землю ради охоты на крупную дичь. Спойлер! Этот паренек перебил почти всю группу, но проиграл важный поединок Шварценеггеру. Параллельно хищник появлялся и в других медиа – играх, книгах или комиксах. Изобилие произведений и форматов делает образ парнишки с дредами крайне противоречивым. Единственная неизменная вещь – это то, что хищник обожает охотиться на достойных противников и коллекционирует их черепа. Костюм же, представленный в выпуске, больше напоминает привычного всем персонажа – вытянутая морда, отсутствие носа, жвалы, а также грубая кожа, лишенная волос и покрытая заметной сеткой вен. Признаться, выглядит такой прикид и правда криповенько – Пожалуй, поставлю ему 10 баллов, а то меня что-то не устраивает перспектива стать закуской этого зверя. Наверное, многие слышали о том, кто такой чумной доктор. Если же нет, рассказываю. Так в средневековой Европе называли врача, который излечивал людей, страдающих бубонной чумой. Несмотря на то, что такие врачи постоянно рисковали своими жизнями ради других, они наводили ужас на местное население. К тому же узнать чумного доктора не составляло труда. Его выдавал костюм, который состоял из шляпы с широкими полями, противогазной маски в форме птичьего клюва, трости, плаща и вспомогательных инструментов. Интересный факт. Считалось, что маска с клювом, придающая вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Сейчас же образ доктора выглядит несколько иначе, но не менее устрашающе. Светящаяся маска во все лицо, огромный шприц в руке – полурванное одеяние, колбочки с непонятными веществами, выраженные наплечники Ну что, кому сделать укольчик? Ого, а это необычный человек-паук. Вы только взгляните, какие классные выбраны цвета. Вместо синего и красного пришли красный, серебристый и черный. Как по мне, смотрится очень интересно и свежо. Да и паучок на груди и спине стал больше, что ли? Не, круто тень, определенно круто тень. Всем тем, кто боится ужастиков, советую закрыть глаза или даже пропустить этот фрагмент. На очереди костюм Валока, демонической монахини, облаченной в черное одеяние, с лицом демона и крестом на шее. Признаться, после просмотра фильма я еще неделю не мог спать спокойно и постоянно видел ее образ. Хотя, наверное, Валок всем внушал страх. Как-никак это озлобленный демон, осквернивший много церквей, который питается страхом, охотясь на верующую пару. Оцените уровень крепоты от 1 до 10 в комментариях. Поднимите руки все те, кто играл или же играет сейчас в Overwatch. Тогда вы наверняка должны были узнать «Кулак смерти». Это очень мощный и мускулистый парень с огроменной рукой. Многочисленные импланты делают его не только мощным, но и очень мобильным бойцом передовой. Он способен вести огонь из своей бомбарды, сотрясать земную твердь, подбрасывать противников в воздух, выводя их из равновесия, а также врываться в гущу боя с реактивным ударом. А про удар «Метеора» я, пожалуй, промолчу. Пс, слишком имбалансная штука. К слову, если захотите стать таким же крутым, как этот парень, тогда вам точно пригодится такая огромная рука размером... С... Ладно, просто огромная рука. На очереди какой-то классный костюм из Fallout. Честно, я не особо в это играл. Может, вы подскажете, кто перед нами? В любом случае, со стороны выглядит внушительно. Еще и одевается так, словно броня Железного Человека. Одним из главных недостатков костюма является неподвижность. В нем реально трудно даже перемещаться. Но, как говорится, красота стоит жертв. Цвет же у него потрясающий. На все 100 баллов из 10. Детализация тоже на уровне. Особенно порадовал шлем, из которого выходят огромные трубки. Эх, вот бы понять, кто это такой. Что же все такие большие? Встречайте Бена Грима, еще одного супергероя, появляющегося в американских комиксах издательства Marvel Comics. К слову, Грим является одним из членов основателей фантастической четверки. Чем же известен персонаж? В первую очередь, конечно же, каменной внешностью. Он обладает сверхчеловеческой силой и саркастическим чувством юмора. А его фирменная фраза «Время крушить!» Сердце у Бенджамина очень доброе, да и сам он преданный паренек. Несмотря на то, что я впервые узнал об этом персонаже, его костюм меня действительно впечатлил. Так что ставлю лойс. Так, кого молнией бахнуть? Шутка, шутка. Я тут недавно поиграл в Mortal Kombat на рейдене. И так вдохновился его моделькой, что захотел поискать какой-то интересный косплей. И вот, пожалуйста, годнота же, правда? Глаза, эффекты, общая детализация просто огонь. У меня нет слов. Пожалуй, это лучший образ по игре, что я когда-либо видел. Капитан Америка Куда же без тебя, дружище? Как-никак, это один из самых известных супергероев. Здесь дела обстоят куда проще. Капитан облачен в костюм, раскрашенный на мотив американского флага, и вооружен неразрушимым щитом, который частенько выполняет роль оружия. Такой образ подойдет смелым ребятам, ведь сам Роджерс всегда был приверженцем справедливости, ради которой шел на многие жертвы. Несмотря ни на что, всегда приходил на помощь своим союзникам. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы выпить сыворотку, что превратила бы вас в совершенный образец человеческого развития и состояния, как это и случилось со Стивом. Вы только вдумайтесь, что получаете. Сила, выносливость, ловкость, скорость, реакции и прочность. Так-так-так, во что бы еще нарядиться? Точно, придумал! Чужой! Как вам идейка, а? По-моему, выглядит такой образ эффектно, да и узнаваемо. Кстати, раз уже заговорили, хотите, расскажу интересную историю его появления? Что ж, слушайте. Летом 1977 года О. Беннон связался с Гигером, рассказав о съемках нового научно-фантастического фильма. Где-то в это время выходила третья книга художника под названием «Некрономикон». Сборник, показанный О. Бенноном Ридли Скотт, очень заинтересовал режиссера. В результате Скотт пригласил Гигера поработать над концептом существ, художественным дизайном своего фильма и образом чужих. За три месяца он сделал около 30 рисунков и отправил их в Великобританию, где должна была быть создана фигура в полный рост. Но ни один скульптор не сумел воплотить задуманное в жизнь, из-за чего Гигер был вынужден лично принять участие в подготовке к съемкам. На протяжении четырех месяцев художник работал над созданием костюма Чужого, каждый элемент которого создавался индивидуально под фигуру непрофессионального, но подходящего по росту актера. Гигер несколько раз изменял некоторые детали в анатомии Чужого из-за их явного сексуального характера, например, форму головы. Дизайн грудолома, предложенный им же, в этом случае был признан неудачным. Его доработали Ридли Скотт и Роджер Дикин. Такая вот история. Об этом супергерое, скорее всего, мало кто из вас знает. Все дело в том, что он относится к японской культуре. Это Райдер. Скажу честно, я тоже до конца не знаю, чем славится данный персонаж. Но судя по костюму и эффектам на видео, он очень крут. И мне он реально нравится. Костюм сделан качественно. Все детали топово сочетаются друг с другом и создают особый шарм вокруг человека в этом костюме. Думаю, что этот персонаж пусть и мало популярен в нашей культуре, кто бы в таком костюме не появился, однозначно привлек бы внимание окружающих ставьте лайк, если думаете также звездные войны легендарная вселенная которая завлекает людей буквально изо всей индустрии кино игры книги просто все что придет вам в голову конечно большинство людей кайфуют от стандартных главных персонажей но мне не знаю как вам сильно заходят и штурмовики для тех кто в танке быстренько расскажу штурмовики были элитными войнами галактической империи они являлись олицетворением абсолютной власти императора палпатина эти безликие служители нового порядка силой и жестокостью несли волю Императора в тысячи звездных систем по всей галактике. Ну как не влюбиться в таких воинов и не нацепить такой же крутой и очаровательный костюм? М? Тем более, если он настолько качественно сделан. А про Монстр Хантер кто-нибудь слышал? Надеюсь, что да. Я тут решил включить в выпуск потрясающую броню, которая непременно выделится из толпы. Она полностью фиолетовая и имеет огромные плечи и шлем. Кажется, это кровавая броня, или как-то так, но я могу путать. В любом случае, то, как она смотрится, вызывает восхищение. Так что, выбирая я наряд на косплей-вечеринку, я бы обязательно присмотрелся к чему-то подобному. Вот это да! Смотрю я на этот костюм, и у меня в голове сразу всплывает фраза «Я тебя сейчас уничтожу». А если серьезно, я и правда немного его боюсь. Вдруг он резко живет и начнет творить хаос прямо у меня дома, а? Сама броня металлическая, вернее так задумана. на деле же это имитация. У нее очень много светящихся элементов, в числе которых грудь и глаза. Также к образу прилагается пушечка, не без светяшек, конечно же. Что ж, по-моему, костюм получился удачный. Не знаете, что выбрать на праздник? Хватайте на заметку. Меня невозможно напугать. Меня невозможно напугать. Меня невозможно напугать. Ладно, сдаюсь. Этому загадочному существу с планеты Вупсень удалось на отлично справиться с поставленной задачей. Если говорить серьезно, я даже представить не могу себе того, кто продумывал детали. Это же крипота, да и только. У таинственного существа отпала голова, есть огромные руки до пола, а также кривоватые ноги. Я даже не могу передать словами свои эмоции от такого прикида. Давайте лучше перейдем к следующему девочки те еще любительницы косплеев они постоянно придумывают что-то новое прически образы макияжи на одном из косплеевентов загадочная дама вырядилась в интересную кошечку лицо ее так и не увидел но надеюсь дышать через такую маску ей было легко в целом костюм очень простой без лишних заморочек но ну и не без фишек ушки короткий парик шорты и легкая накидка все это поверх черной основы скрывающей части тела и лица